Кто был в Валенсии, наверняка узнает площадь мэрии. И здесь есть одна деталька, которую знают не все. Как здесь указано, это нулевой километр происхождения валенсионизма. Имеется в виду создание валенсийского футбольного клуба. Дело в том, что именно на этом месте в 1919 году был бар, который назывался Торино. И в нем был подписан договор о создании Валенсийского футбольного клуба. Так что это святое место для болельщиков команды Валенсии, сборной футбольного клуба Валенсии.